Здравствуйте, меня зовут Игорь Турбаров, я пластический хирург Патужан Клиник. 2 октября я провожу очные консультации в городе Харьков, поэтому приглашаю всех желающих на консультации, где мы подберем с вами ваш идеальный путь преображения. До встречи в городе Харьков.